Ну что, ребят, добро пожаловать на что этап формул 1 на гран-при Монако. На самый, как по мне, унылый этап, как обычно, но, зная прошлые два сезона, какие были они веселыми. Особенно первый, когда меня просто вынес Райкнин на подъеме и за счет этого поменялся весь исход гонки, в принципе. И тогда мы смогли заработать даже первый подиум для Вильямса но втором месте хоть, но подиум поменяло все. В втором сезоне не так было, конечно, весело, но все равно я смог развернуть Райкнина в конце Круга. Случайно, конечно, вышло, я слишком заузил траекторию, но все равно из-за этого у нас последовала авария. То есть два этапа у нас в Монако были с авариями, причем неплохими. Что ж, посмотрим, что будет в этот раз. Плюс на гонку у нас обещали, дождь под конец, из-за чего моя стратегия выглядела следующим образом. Я подумал, почему бы просто не проехать почти всю гонку на одном комплекте. Почему, кстати, я ехал во втором сегменте на ультрасофте и не прошел немножко. Просто решил сделать себе много лучше, облегчить гонку и не делать один пидстоп лишний, чтобы не терять на нем время. Ладно, перейдем к стартовой решетке, где на первом месте у нас расположился Даниэль Рикер, на втором Льюис Хэмилтон, на третьем Макс Верстайпен, четвертый Нико Хюркюмер, пятый у нас Чарли Клер, шестой Сергей Перес, седьмой Лэнс Тролл, восьмой Сергей Сироткин, девятый я и десятый Карл Сайенс. Феррари у нас тут взяли штрафы себе, Феттель взял штрафы, также... Бота с, с Тофелем столкнулись в втором сегменте. Я, к сожалению, это не заметил. Только в конце, когда увидел то, что ни у одного, ни у второго не было времени. Ну и как-то вот такая у нас топ-десятка получилась. Также еще не да. Не штраф получил, он просто не вышел из первого сегмента. И такое иногда бывает у нас, да. Ну и что, стратегии мне изначально на один 1 пистоп, предлагают с ультрасофта на суперсофт. Вообще, если мне обязательно правило Формула-1, то что надо пройти этап на двух разных комплектах резины, то эту гонку можно было пройти просто на одном суперсофте, поставив его на начале гонки и просто не думаю ни о чем. Потому что мне почти удалось это сделать на ультрасофте. Ну и переходим к старту. Ну и собственно старт, небольшой примик у нас до первого поворота, Сироткин проваливает старт, также еще... Тут же я пытаюсь его пройти в первом повороте, это единственный вариант, где можно хоть кого-то обойти. Из-за чего у нас происходит позади контакт между Сироткиным и Пересом, потому что Перес очень так широко пошел поворот из-за Строла, и за счет этого по итогу Сироткин повредился впереди антикрыло и пошел на пидстоп. С Стролом у меня приключилась еще более веселая история, примерно такая же, как с Кимми на подъеме в первом сезоне. Только в этот раз был не я, а Строл, ну и да. Задел я его задним колесом левым, по итогу развернул его, и из-за этого он даже просто сошел. Хотя вроде бы, вот, по повреждению у него, кроме перерыва никаких не было. Ну и гонка протекала не особо, конечно, весело, я ехал просто за Леклером и до пидстопа ехал, собственно, за ним. После того, как Леклер заехал, я выехал на первую позицию и по итогу стал лидерировать по итогу гонки. Да, Реклер меня догонял из-за того, что у него была стратегия в три пидстопа даже, как по итогу оказалось, но из-за того, что раз у нас узкая, обойти Рикерда меня никак не мог. Также через какое-то уже продолжительное время я начал терять уже нормальное сцепление с трассой, и по итогу Сироткин даже успел вернуться в круг, так как он отстал даже на целый круг. По итогу, наконец-то, к 32 кругу у нас пошел дождик понемногу, и я решил то, что почему бы не заехать заранее, и на 34-м решил поменять уже изношенный ультрасофт. Но по итогу, как обычно в игре, я не знаю, как это работает, но сцепления у промежутка почти не было с трассой до определенного момента. Собственно, вот. ДРС запрещен, после этого боты едут медленно, у промежутка появляется неожиданный зацеп, и в принципе игра переходит в дождевой режим. То есть, в принципе я этого не понимаю, почему надо для этого делать скрипты целые, чтобы дождевые покрышки работали и слики работали, но так оно есть в нашей игре. По итогу все заезжают на пит-стоп, я также выиграл время по отношению к Риккярдо, потому что имел все-таки изначально сделать пит-стоп, и по итогу первое место, да, и также Вильямс очень сильно провалились на этом этапе, Строл сошел, Сироткин в вне зоны. Что, в принципе, для меня очень даже хорошо, потому что я приближаюсь по итогу к Стролу. И мы имеем следующую статистику, то что из шести гонок, которые прошли, уже три я выиграл. И, в принципе, я такого даже не ожидал, что мы уже начнем так быстро бороться. Ну, тут да, Монако, тут сошлись, так сказать, все звезды, и по итогу по своей такой стратегии рисковой довольно... Я выиграл, потому что я изначально в один момент дум даже думал, то, что может быть уже стоит сделать пистоп и поменять свой ультрасофт, потому что дождь, ну, он может пойдет и последние 3-4 круга мы просто будем ехать на сликах и просто будем терпеть, но по итогу, слава богу, то что дождь пошел и игра пришла в дождевый режим. Так что вот, да, это пущу за крайне-крайне маленьким, да, это я понимаю, но никакого движения тут нету в Монако, то есть это то, как он должен проходить каждый раз, а не то, как он проходил два последних сезона, когда какой-то был все время экшен, какие-то были аварии. Тут такого нету, к сожалению, да. О, вот, турнирной таблиц я догоняю стрелу потихоньку. В кубке конструкторов туда можно не заглядывать, это бесполезно, потому что там видимо будут лидировать. Все-таки они будут набирать хорошие очки по отношению к любым командам, потому что сейчас близкие к ним только вот я на своем Макларне. Все. Также да, еще Вандорн заезжает в очки свои первые и зарабатывает 6 очков, так что не один я теперь тащу команду в кубке конструкторов, то не так уж и плохо. Ну и да, возвращаясь к кубку конструкторов. Никто не может ничто противопоставить Вильямсу, Также Мерседес сейчас проваливаются, Феррари проваливаются Единственное, Рэдбул, да, Рэдбул что-то более менее показывает, но на подиумах они тоже пока вот не особо так часто появляются, вот в Монако Рикердо такой занял второе место И по поводу модификаций Я решил то, что почему бы не взять сразу большую модификацию по мощности в ДВСе Потому что она приедет в Германии после наших модификаций по снижению лобового сопротивления и также еще взял снижение износа ДВС, потому что с ДВС у нас проблема, как я говорил ранее, у нас первый ДВС износился за два этапа буквально, то есть этот уже вот за 4 износился до 50%, и то я решил в Монако просто специально на нем поехать, чтобы, ну, сэкономить одну целую установку. На этом, ребят, с вами был Warhammer, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до скорых встреч, ребят, пока-пока.